Решил я как-то раз взять в магазине какой-нибудь сок. Ну, долго я не думал, и взял первый, который попался под руку. Это, ну, значит, добрый. И вот я, значит, сижу ем, попутно запивая соком все, что переживал. И вдруг мой взор пал на одну из сторон пачки с соком. И на ней вижу просто гениальный вопрос. Почему так хорош добрый апельсин? Я не знаю. Может, он отнимает деньги у богатых и отдает их бедным? Может быть, апельсин всегда переводит бабушку через дорогу? Быть может, он в гостях всегда моет посуду за собой и, и за всеми? Может, он фотографирует и выкладывает в интернет картинки с котиками? Быть может, он создал лучи добра и бобра? А может, его лучше видеть добрым, а не сны. Может, когда он напивается, он уже не такой добрый? Возможно, когда чей-нибудь сын в беде, он отправляет его матери смс с текстом. Мама, я в беде, помоги мне, перечисли мне деньги на этот телефон, я позже все объясню. Теперь меня мучает по-настоящему тяжелый вопрос. Чем же так хорош добрый апельсин, а? А, так там же внизу все написано. Вот, блин, растут целую историю, идеотичный какой-то, блин. Говорила бабушка, будь внимателен, черт побери.